Снова всем welcome. Это снова я. На этот раз мы выехали немного в город, покататься, заодно посетить несколько магазинов. Это недалеко от станции Аубадай. Данный район находится. Вот мы и нашли такой вот неплохой магазин, называется Крафт Хер. Ну, <laughs> это по-русски, а если по-английски, то Хат. То есть магазин для крафтинга, значит, разных. Ну, изделие из ткани. То есть вот здесь нарисован даже дикопотч какой-то, то есть сумочки там разные. То есть все для крафтинга из ткани и ну, то есть разные паттерны продаются и так далее. То есть, сейчас пройдем внутрь, посмотрим. Как мы видим, магазин достаточно большой. Очень много всего. То есть, начинаем отсюда, например, да, здесь всякие там, ну видите, да, там типа бисера, ну, для брелков, то вот UV это светится в темноте краска специально. о, вернее не в, не в темноте, под ультрафиолетом Также вот ленты разные, видно очень много, разные фактуры, сона. Кружева, вот по типу кружевого да, для платьев. Также <coughs> тут начинаются уже ткани. То есть отсюда уже ну как бы разные ткани, вот видно катон, то есть хлопок. Сделано в Японии, все дела. Качество хорошее, не сомневайтесь. Далее вот тоже идут разные, значит, эти, ну, заготовки для сумок, для разных там скатертей, платков. тоже тоже небольшие, Тут для кошелька подойдет очень даже неплохо. -то тоже небольшие куски ткани. То есть это для тех, кто не собирается там много чего делать, а просто хочет сложить, например, а, как потрезать там и то есть сделать из небольшого кусочка какое-то небольшое изделие. То есть а для тех, кто хочет уже побольше сделать то есть, то тут уже есть уже такие рулоны вот прям по метрам продается ну, давайте скажу примерную цену Оп. вот вот дорогая штука метр 1800 иен ну, 1900 точнее но есть дешевле вот к примеру с мотоциклами тут 800 иен за метр пожалуйста это ну, 860 на текущий курс 430 рублей также вот для пока для простыней можно прям просто отрезать и сделать просто даже не обязательно что-то там обшивать и так далее очень неплохо вот тут разные ткани разные фасон Вот тоже ткани здесь идут. Ну, это уже... А, ну вот, кстати, на лен похоже. Такая штука. Или вот, например, здесь. Ткани только с кошками. Ну, думаю, девушкам понравится. То есть... Разные такие. С собаками. Ну и также с кошками уже встречается. <смех> Прикольно. Вот с фруктами. Далее там идут. Ну и так уже, скажем так, casual, то есть разный стиль. Далее здесь также вот рулоны идут. Но это уже ткань такая более плотная. Ну то есть как уже прошитаяся, утепленная. Тоже за метр 2,700 ен А за обычный вот 950. Вот стандартная цена, видите. Выкройки. Выкройки продаются сразу же паттерны покупаете вы, как вот 500ен стоит и пожалуйста можно скачать на это бесплатно ну, вот также тут показано как сделать вот, сумку или кошелек а нет эта штука в общем внутрь ткань для но ну, то есть для внутренней отделки, то есть сумок. То есть если у вас там старое, грязное стало, чтобы не мучиться, вырезаете оттуда и туда просто новый вшивается и все. Также вот такие вот картины здесь есть. Цена примерно 5300 йен. Также есть вот буквы разные. Это тоже, видимо, для, ну, для как трафарета используется, чтобы вырезать. Вот. Там, там дальше идут нитки. Ну, там вата, утеплители разные, подушки вот уже готовые, такие наполнители. Видите, народу здесь прилично, как от бабушек начинаем. И даже парни есть. Вот, например, спицы для вязания. Как вам такой выбор. Насколько я у меня в магазине всего было пара вид. Парочка только размеров и все. Такого выбора спицы я вообще первый раз в жизни уже не встречал до этого. Вот разные булавки пистолет, тоже для оформления свадебных платьев. Шерсть, цена за моток 380 евро, вот такая нить, тоже цена за моток 1130 юн, ну, неплохо. Тоже вот, вот, тоже шерсть, 700 йен, ну 340, нормально, <связывая> вот шерсть тоже, 573 йены Самоток. моток, сколько там метров, я не знаю, а, вон написано, не написано. Ладно. Ну, примерно, видно отсюда, какой моток. То есть, вот, за такую мотоку где-то 500-700 йен. То есть, ну, в целом это недорого. Вот, например, на... на заплатки на джинсы или там на куртки. То есть, если сопротирается часто вот такая вот кожаная накладки или вот из джинсовки тоже. Также вот разные здесь идут Нашивки уже Для там их нет, Рюкзачков там или сумок Или кошельков Вот кто-то даже делает чехлы Для телефона тоже обшивает такими вот Штучками, нашивками ну, Прикольно выглядит то есть у тех, Много разных там вот лично из покемонов там Идут нашивки Даже вот такие вот драконы как бы. Классно выглядит То есть для детей вообще Самое то, то есть если вы там хотите ребенку сделать там подарок какой-нибудь там можно самому что-нибудь такое вот сварганить сшить вот разного рода эти как ремешки короткие в принципе ну как короткие И, наверное метра под по два по три тут уже идут а это вот ленты тоже идут уже Здесь идут пуговицы, ну, в принципе, и там вот были пугвицы разные, пугвицы клепки. Вот очень удобно, особенно вот например, если там на джинсах или на куртке где-то клепка оторвалась, потерялась, Ну, пришел сюда подобрал размер. Или вот например такой, вот тоже, вот такой можно сделать. То есть можно вообще взять у себя там при на куртке. Если там дешевые китайские клепки уже проживели, можно взять, выкинуть их, поставить вот нормальные уже из нержавейки. Цена где-то 216 йен за такой вот пакетик там от 10 там, штук или сколько. А он давайте их по 5, вот в тех побольше. Здесь побольше уже, у которых они поменьше размером, но их побольше вот булавки, инструмент конечно, разные ножницы, такие вот наборы начинающего портного, как... тейлор-дизайнера, нитки тоже такие для ремонта, скажем так, это не для шитья, для ремонта там чуть-чуть так, если не так надо, вот купили, чтобы не покупать большую бобину. Ну сколько, 206 ну за одну такую штуку. По вот цвета, естественно, вот там все подбираются по номерам. Все удобно. Здесь вот сделано уже для этих самых швейных машинок. Уже большие такие бобины. я не знаю, сколько там метров. Полторы тысячи метров. Полтора километра нитка. Все в такой бобине. Ну стоит уже, я не знаю, сколько там. Здесь цена-то есть. А, вот. 605 йен, а вот пониже 460, ну вообще копейки с такую, такую длину нитки, блин, это недорого или вот такие тоже вот, смотрите какой выбор цветов все под номерами, ну и стоит <coughs>, примерно сколько, 320 йен ну 150 рублей вот за такую катушку, но она здоровая тем более, ну, ты вот видно, made in Japan, то есть японская нитка. Сколько длина? А, длина, он написан 300 метров. где-то 300. А вот это сотня, 100 метров. Ага, ну вот цена, 42 тысячи иен Brothers, 49, 69, 28, вот это, наверное, популярная модель, недорого, со скидкой, да еще и как бы там куча программ, вот видите, то есть уже автоматически, это не то, что наши там дручные, автоматическая машинка здесь вообще электронные видите то есть я думаю вот такой достаточно больше не надо 15 тысяч рублей и можно начинать открывать свой бизнес по поводу ну, по продаже каких-нибудь таких изделий на заказ или еще что -то. тем более это товар не портится сделал там или ну как бы дизайн выложил на сайте, а сайт там куда-нибудь там продвигаешь ну вот. все делаешь там продаешь через Чё, хорошая идея для как сказать стартап такой небольшой вот здесь тоже продаются катушки для этих катушки и ножи вот для резки а, ткани, то есть длинный. стоит 1600 йен такой нож катушка 860 здесь видно их перестраивать что меняет дизайн их знаю ну и вот еще джаномы я не знаю такой фирмы, бразер знаю вот джаномы нет джаномы майден чего там непонятно но тоже выглядит неплохо там. правда немного такая управление как-то не очень мне кажется удобно через дисплей все ну, хотя на любителя в общем вот там вот уже готовые изделия вот ткани сделаны вот тоже сумки бисер в общем все вот даже уже готовые изделия то есть те кто там ну клеит там заготовки вот покупают такие вот всякие камешки там покупают вот типа таких вот колец как эти но ну, заготовки да и туда что хочешь что угодно вклеиваешь и все, пожалуйста, вот тебе бижутерия, блин. Ну, конечно, заготовка стоит, блин, Не дешево, 540 йен, такая вот кольцо примерно, и за каждый камушек, там по два камушка 300 йен примерно, ну, короче, за 1000 йен, за за полторы можно будет сделать. Хм, прикольно, вот такие вот кошельки для мелочи удобные штуки. Тоже вот продаются эти выкройки, как сделать. Вот такие вот ткани небольшие, короткие, вот, показаны 980 йен. Одна такая. Вот. Тут даже показано кимоно. Я думаю, вполне реально сделать вот для детишек юката там такие. Кимоно. На праздник. Даже особо, ну, как говорится, прошивать там особо ничего не надо так сильно. Можно даже это можно сказать, от руки сделать. Единственное, рукаво, конечно, там надо будет. Что-нибудь постараться найти кого. Или там, в принципе, можно и от руки также зашить. прошить.